Друзья, друзья, мы продолжаем исследовать себя сквозь призму этических принципов. И девятый этический принцип звучит как «радоваться успехам других людей и поддерживать их в их неудачах». Чем он отличается от предыдущего восьмого этического принципа? Если зависть мы испытываем по отношению к людям, которые чего-то достигли, достигли успеха, то злорадство, то девятый этический принцип, мы испытываем по отношению к людям, у которых что-то не получилось. Давайте рассмотрим, каким образом мы можем сделать вывод, что у нас много семян злорадства. Во-первых, мы радуемся, когда узнаем о провалах и потерях окружающих нас людей. Нас часто охватывает гнев. И мы с ним ничего не можем сделать. И наблюдаем много агрессивных людей в своем окружении. Люди не оказывают нам помощь, даже если мы ее просим. Мы часто наносим ущерб другим людям. А, знаете, есть такие люди, которые только зашли в помещение, уже что-то упало и что-то разрушилось. Я раньше думала, что это такое очень глубокое чувство недовольства с собой, пока не узнала о... Карме злорадства. И очень часто, если вы понаблюдаете за такими людьми, все вокруг, вокруг которых все рушится, вы заметите, что и у них в жизни что-то не складывается, и они с каким-то особым отношением смотрят на провалы других людей. Вас окружает бедность, воровство. Разбой, насилие. И вообще люди с кармой злорадства живут в стране, где правительство не поддерживает и не защищает своих граждан. И когда просят эти люди даже помощи, даже выезжают в другую страну, например, в побеге от войны. Страх войны это тоже карма злорадства. Даже в другой стране эти люди все равно оказываются в ситуации предательства, отсутствия поддержки, в таких довольно жестких условиях. И если не изменить эту ситуацию, то можно прожить их всю жизнь в побеге от. Что же мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию? Какие пути выхода? Ну, Во-первых, перестать радоваться неудачам других людей и перестать вообще следить за этими неудачами, в том числе... Звезд, политиков, известных личностей, кто там с кем развелся, у кого что разрушилось и так далее не стоит таким образом создавать себе такие прекрасные семена. Вообще следует избегать сравнения себя с другими людьми и злорадствовать по поводу того, что у вас получается лучше. Есть замечательная практика Тонглен. Я думаю, что большинство из вас не ней знакомо, если коротко, сейчас в двух словах, она заключается в том, что вы садитесь, погружаете свое внимание в свое сердце, напротив себя представляете человека, с которым хотите поработать. Это может быть дорогой, близкий вам человек, например, ваша мама, но для проработки семян злорадства я вам советую брать того человека, который вам очень неприятен и... Вот вы считаете, что он что-то получил незаслуженно, наворовал денег, купил машину. Представляете такого человека. И представляете, как вместе со своим дыханием из сердца этого человека вы забираете все его страдания, в огне вашего сердца оно сгорает, и вы посылаете этому человеку свет и любовь с благословением и пожеланием счастья в дальнейшей жизни. Эта практика подходит абсолютно всем и для всех ситуаций. Она открывает сердце, позволяет нам выйти из нашего эгоизма. Хочу вам процитировать слова мастера Шантидеева, это один из учителей древности. Он говорил, что все несчастья, которые есть в мире, происходят из пожелания счастья только лишь самим себе. Что мы еще можем сделать, чтобы выйти из такой тяжелой кармы? Мы можем учиться и пытаться с мудростью относиться к конфликтным ситуациям и испытывать одинаковое сострадание к жертве и к агрессору. Мы должны понимать, что и жертва, и агрессор они проживают одни и те же страдания, только немножечко разделенные во времени перестать испытывать животных в своих целях, веря той лжи, что животные не испытывают страданий. Которые... Мы должны понимать, что эта ложь нам выгодна, и перестать на нее вестись. Мы должны также понимать, что мы не можем стать счастливыми за счет несчастья других людей. И запомните, что привычка держать фокус на негативе, и том, что в этом окружающем нас мире плохое, создает такую реальность, в которой близкие люди становятся врагами. Что происходит, когда мы придерживаемся девятого этического принципа? Это такое особое состояние реальности, когда вот вы сейчас сфокусируете свое внимание на то, чтобы радоваться достижениям других людей, говорить людям искренние комплименты от сердца, фокусироваться на хорошо сделанной работе, замечать преимущества окружающих вас людей, ценить то, что люди делают прекрасного, даже если это ваши конкуренты и тем более, если вам эти люди не нравятся искать любую возможность преподнести другого человека в его собственных глазах и в том числе относиться также к себе, вы заметите, что окружающие люди начнут вас как будто приподнимать. Вы начнете получать помощь отовсюду просто. Это, э, вот приходишь в магазин, и тут же какой-то совершенно незнакомый мужчина предлагает вам донести пакет до машины. Останавливаются машины, предлагают подвести. Любая помощь появляется. Но мы должны научиться видеть в других людей, в людях себя, выйти из своего махрового эгоизма и искренне со страданием относиться к тем людям, которые попали в какую-то тяжелую сложную ситуацию, помогать щедро от всего сердца, как самим себе, как финансовом, в материальном плане, так и в плане внутренних состояний. А, такой тоже нюанс, и когда вы на, на пути духовного роста, очень часто мы, к сожалению, не выйдя еще из своего эгоизма, попадаем а, в такую гордыню и сторонимся людей, которым плохо. «Мне же хорошо, у меня прекрасное состояние, я вот практики поделала, а вот ты же не делаешь практики, понятное дело, что тебе плохо, ну и, и уйди». И еще подобная ситуация бывает, когда мы в прекрасных отношениях, допустим, познакомились с замечательным парнем, у нас новые отношения, любовь, романтика, и мы как будто отдаляемся от тех друзей, подруг, родных, которым мы нужны. Мы в, своей, в своем эгоистичном счастье закрываемся и не видим тех людей, которые сейчас одиноки вокруг нас. Но, дорогие, я поспешу вас огорчить, такие отношения долго не продлятся, потому что они уже не способствуют вашему развитию и росту. Поэтому предлагаю прямо с сегодняшнего дня проследить, как мы относимся к тем людям, которым немножечко хуже, чем нам в нашем понимании, и начать щедро и с радостью, и с благодарностью. Делиться тем, что мы имеем с окружающими, с благодарностью, понимая, что таким образом мы создаем себе прекрасные семена, и мы создаем себе замечательную реальность. Да, когда мы благотворим. Благодарю вас за внимание, желаю удачи.